«Благонравие праведников» Удивительная книга, благодаря которой изменились к лучшему жизни многих людей Сохранились семьи, раскрылись смыслы и тайны человеческой души Когда читаешь эту книгу, чувствуешь, что она написана лично для тебя В ней раскрывается понимание того, что же является на самом деле добром Первый раз я прочитала ее на одном дыхании, и теперь это моя настольная книга. Внимание! Проводится конкурс по книге «Благонравие праведников». Приятные призы. Первое место – автомобиль Toyota Corolla. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей, а также 50 ценных подарков. Принять участие может любой желающий, независимо от национальности, пола, возраста и вероисповедания. Сделайте шаг навстречу судьбе. Звоните и... И регистрируйтесь прямо сейчас. 8-989-667-0808.